Привет, друзья, я в ноябре не бегал, был в отпуске. Думал, что в отпуске буду бегать и в отпуске не бегал. А все потому, что там надо физическая работа тяжелая, крестьянская. И вот самое тяжелое испытание, которое мне там пришлось преодолеть, смотрите. Вот этот кусочек огорода мне предстоит скопать. Вообще, нормально бы деревенский мужик уже бы взял лопату и все скопал. Но у меня, честно говоря, сил столько нет. Мне проще марафон пробежать. Там, по крайней мере, 4 часа фигак, и у тебя за спиной 42 километра. Здесь за 4 часа я в лучшем случае сделаю пару вот таких вот грядочек. И у меня силы точно кончатся. Вот, поэтому я беру в помощь своего железного друга. Ничего, скоро мы его доделаем, поставим колеса ему. И вперед побежим. Йохо! Ну вот я куминковал двери. Осталось клук на него навесить. Вот это лук, которым мы будем пахать, а поставить его нужно вместо. Вот в этот узел вместо вот этих колес. Эти колеса нужны, когда ты работаешь фрезами. Тогда здесь у тебя колеса, а здесь фреза. А с плугом все наоборот. Здесь у тебя колеса, а здесь у тебя то, что плужит землю. ха землю. Вот сейчас мы этим займемся. Сейчас мы поставим плуг и пойдем пахать. Ну вот, поставил плуг. Теперь за работу, но надо бы его еще отрегулировать. А регулировок у него, блин, очень много. Я даже, честно говоря, без теории не просто это сделать. Во-первых, вот это, понятно, регулирует глубину. С этой стороны покажем. Глубину, насколько может опуститься плуг. Дальше вот этот поворот регулирует наклон плуга, то есть отвал. А еще вот здесь вот есть два регулировочных болта, которые глубину, как бы, даже не знаю, как это сказать... Блин, я не знаю, как это сказать. Короче говоря, насколько остро он входит в землю. Слишком много параметров. Слишком много параметров для моей головы, не отягощенной агроно... агротехническими знаниями. В общем, все на практике. Сейчас запускаем и вперед. Ну вот, все, поле перепахано. Ушло на все примерно 4 часа. Ну, я типа прям с собой горжусь. Правда, упахался я, это было позавчера вчера из-за это у меня был день отдыха и сегодня я а, подравниваю края надо, чтобы вот этот край был ровный вот здесь надо целину немного спахать в общем как-то так скажу я вам крестьянский труд он с непривычки нелегкий когда пахал я думал может действительно проще баравон пробежать но нет я собой доволен я люблю это делать земля дает силы это здорово, и ты видишь результаты своего труда вживую, это, это просто потрясно. Ну, нет у вас огорода, ходите в лес или на конях гуляйте в парке.